Всем привет, с вами блог фрилансера и это самая популярная рубрика на канале ⁇ Лайфхаки для веб-дизайнеров ⁇ И сегодня часть третья. Поехали! Чтобы быстро выровнять какой-либо объект относительно макета, например, этот круг, достаточно нажать Ctrl-A, выделяется весь документ и с помощью панели выравнивания выровнять его по вертикали. Также можно выровнять его по горизонтали, по верху, по низу, левому, либо правому краю. Это очень ускоряет вашу работу. Так, давайте снова выровняем его по центру. Ctrl-D, снимаем выделение и можем работать дальше. Очень удобно, когда вы работаете, например, с большими объемами, лендингами, либо сайтами выравнивать какие-либо документики, объекты по центру, нашего макета. Чтобы быстро продублировать данный слой, достаточно нажать клавишу Alt на клавиатуре и потянуть в сторону. Чтобы продублировать относительно линии, нужно нажать клавишу Shift и Alt одновременно и затем потащить в сторону. Влево будет это вверх или вниз. Вы можете не бояться, что у вас случайно дернет мышка, и вы куда-нибудь в сторону его переместите. Просто нажимаете Shift-Alt и тащите. Очень удобно дублировать, например, какие-либо иконки, либо фигуры. Так, давайте все мы это отменим. Если еще не знаете, чтобы отменять низко действий, зажимайте Ctrl и Alt, затем Z. Так, продублируем сейчас слой, еще один небольшой лайфхак. Вы, наверное, уже знаете, что можно изменять размер слоя, нажать Ctrl-T, появляются ползунки, и тащим вниз, либо вверх, удерживая Shift для симметрии. В данном случае у нас будет происходить увеличение относительно того, в какую сторону вы тащите ползунок. Но иногда нужно выровнять по центру, например, продублировали вы слои, и вот этот средний нужно выровнять ровно по центру. Для этого выбираем его на панели нажимаем Ctrl T и нужно зажать клавишу Shift и Alt на клавиатуре. Тогда при масштабировании оно у вас происходить будет ровно по центру относительно фигуры. Также бывает очень удобно. Про следующий лайфхак я вроде бы говорил, но если что продублируюсь, думаю будет полезно повторение, мать учения. Если у вас есть несколько одинакового размера объектов, но вам нужно выровнять их по центру относительно друг друга. Вы выделяете их на панели, зажав Shift на первой и Shift на последней, удерживая. И далее также с помощью панели выравнивания здесь нажимаете Box, и, они... и между ними появляется равное расстояние. Чтобы выровнять по центру группу объектов, нужно упаковать ее в папку Ctrl-G, появляется папка, также Ctrl-A, и выравниваем его по центру для следующих лайфхака перейдем на другой документ макет который мы делали в одном из видео уроков ссылка в описании вернее тут появится сверху так вот например если вы работаете над сайтом и вам нужно продлить удлинить его вернее вот вы закончили у вас закончилось тут место и вам нужно продолжить его делать в длину тот частый вопрос который мне задают Некоторые пользуются размер холста и удлиняют его вот здесь с помощью параметра высота. Ну это не очень удобно, у меня вот, например, я нажал не, не на тот слой, у меня не получилось. Есть гораздо проще вариант, выбрать инструмент кадрирования вот здесь, либо горячий клавиша C, вот я, вернее удлинил его, но высоту с помощью первого раза. И появляются такие ползунки. Теперь вы можете легко подтянуть вниз. Нажать Enter. Немножко подгружается. И работаете с макетом дальше. Также при необходимости делаем то же самое. Если поняли, что кадрировали, кадрировали лишку, также выбираете кадрирование и уменьшаете ваш документ. Все. Следующий лайфхак поможет удалить вам лишние слои в документе, когда их стало слишком дофигища быстрым способом. Давайте создадим несколько слоев пустых. Так уж бывает, что мы бывает работаем над документом и создаем слоев и сами о нем забываем, особенно когда макет достаточно объемный. Чтобы убедиться, что слой пустой, нужно нажать клавишу Ctrl и щелкнуть на пиктограмме. И появляется такое предупреждение, значит слой у вас действительно пустой. А чтобы быстро удалить все слои на макете, нужно нажать File, Сценарий. Удалить все пустые слои. Парам, слои удаляются очень быстро. И последние пару, наверное, даже не лайфхаков, а так, приколюхи ради. Видите, у меня банан. Чтобы появился этот банан, нажимаем на инструментах, редактировать панель инструментов. Это вот новая версия. Зажимаем Shift-Alt и готово. Все, потом выбираете другой инструмент, и у вас появляется тут банан. И еще один последний. хитрость photoshop фотошопа. Переходим к редактированию настройки интерфейс. Здесь можно выбрать любую цветовую схему, в которой вы работаете, кому как удобнее, кому что нравится. Но суть не в этом. Зажимаете Shift-Alt также и щелкайте на любой другой. И у вас появляются тут бутерброды. Бутерброды, бананы Походу программистов Фадоба никогда не разрабатывали данный продукт Ну и на этом, пожалуй, мы и закончим Наши лайфхаки на сегодня Если рубрика вам нравится, ставьте лайки Пишите комментарии Буду стараться сделать что-нибудь еще Также подписывайтесь на мой блог ВКонтакте Ссылка будет в описании Спасибо за ваши лайки Подписки, всем пока И до следующих видеоуроков.